Да, выключи. И докуда? Рад. Окей. транспортер. Пошел расчет. Просто мы уже включали. Подносили зажигание. Не надо уже подносить. Идет. Так, стоп. Ну, не стол ключа расчета. С, этого, с обучающего делаем расчет. 46 крипто. Так, все. Тут я монтировал центричек. Это пустышка. Там делаем копию. Окей, так, Делаем копию. Вот, сука, суки, не прописался. Все, машина завелась. Давай-ка мама. Так, вот он. Сейчас центри. Покажу вам, Чип. Так, сейчас откручивай фотку. Открываю. Да, я монтировал центри.